Всем привет, дорогие друзья! Давай. Ух, uh Всем привет. Сегодня я бы хотел представить вам мой проект. Какой миллион просмотров и 2000 подписчиков? Для этого вам нужно скинуть денег, 100 рублей на мой Яндекс-кошелек, который расположен в описании. Будете лучшими на Ютубе. Что начинаем парни полицейские? Это не организованно просто. Да, да, я запись поставил уже там и фейл немножко, там один был. Обрезать придется. Слышите, как ты сказал, да? Ты мне его скинулся. Да. Короче, давайте начинаем сейчас. Всем привет. Сегодня я бы хотел писать вам мой проект. Как поднять миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков. Для этого вам нужно скинуть денег, 100 рублей, на мой яндекс Ну и похуй вообще. спасибо. Да, да, Ты ебанутый, да, да, да. да, да запятой, еблан, да. блядь. Хорошо, я думал, Давайте. Всем, да был. блядь. Всем, да блядь. блядь. Всем привет. Блядь. Чайник ебан взорвался. Там на серьёзке, наёбнутой серьёзке. Давай, давай, давай. давай. Давай. Он меня так... Ну а все, не собирайтесь... Пожалуйста, дайте. Давай. Я еще голос кочка выберу. Голос кочка Всем привет. Сегодня я бы хотел представить вам мой проект. И мы его там... Там... Нет, на конце. Нет, на конце. Не, я не буду. Давайте вы микрофоны все оффи Ну в конце просто. Давай. Да, все-таки не покупайте сиськи, блядь. Смысл? Давай нормально я почитаю, хорошо будет. Ну Там смотри, сцене просто покупайте сиськи отменного момента. Давайте покупайте сиськи. У вас уже как бизнесменом вступать ему бизнес клуб. Всем привет. Сегодня я бы хотел представить вам мой проект. Ах, вы не просмотров и сотни тысяч подписчиков. Для этого вам нужно скинуть денег, 100 рублей, на мой яндекс кошелек, который расположен в описании. Вы будете лучше... Кириача! Кириача! киряча, Кириача! До запятой! До запятой, блядь! Всем привет! Сегодня бы хотел представить вам мою... Да, да куда-то, я... блядь, мы уже все загорали. Нормально. Нет, нормально. Давай по Всё да. Всё, Всё, давайте я по нормальному. Все. Давай. Всем привет. Сегодня я бы хотел поставить... мой мол, по... Как поднять миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков? Для этого вам нужно скинуть денег 100 рублей, на мой Яндекс кошелек. Который расположен в описании. Это звук дискорда еще бомбой, блять. Вс, давай, блять, баный рот. Полетели, парни. какой кой видос-того нету? Давайте, пацаны, стартуем, Ну банный рост. все все тихо-тихо. Ай. Всем Камера, мотор! Да завали ты, пизда! Пиздец, Мардик, блядь, сколько видос идет? 7-8 минут, блядь. Нормально. Давайте, давайте, блядь. Всем привет. Сегодня я бы хотел представить вам мой проект. Как поднять миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков? Для этого вам нужно...